уже частный предприниматель? Ну я не видел этого тогда. Да, друзья, будет интересно. Ну что, мы продолжаем. И э, прямо сейчас немного об информации. Сотрудник информационного департамента Евгений Княжев. Давайте поаплодируем. Всем добрый день. Я попрошу кликер, у кого находится, чтобы можно было… Спасибо, Саша. Так, презентацию, если можно. Так. Дорогие друзья, ну, кто-то читал мои статьи, знают, кто я такой, да? Ну, еще в компании э, я занимаюсь тем, что мы разрабатываем определенные технические решения для того, чтобы вам было всем легче жить. Вот. И сегодня э, мы с вами говорим о том, что наша компания растет, меняется. Э, она прошла путь от первой встречи между Ярославом и Сергеем Семеновым, от ООО, ТАКСФОН, до новой компании швейцарской. Сейчас я попытаюсь ее произнести правильно фиса. Запомнили? Вот, примерно так. Вот. И, э, но неизменным остается одно. Неизменным остается тот момент, что компания гарантирует своим партнерам владение активами. Скажите, пожалуйста, какие активы у вас на сегодня есть? Доли и о, правильно, теперь это лицензии. Были раньше франшизы, теперь это лицензии. Ярослав вам уже об этом сказал, а мы с вами поговорим про доли. Скажите, пожалуйста, кого интересует вопрос долей, поднимите руки. О, классно. Вот, ну, наверное, не раз и не два в чатах различных встречалась вот такая история. Где мои доли? Скажите, кто задавал себе этот вопрос, поаплодируйте. Отлично, хорошо, но поэтому компания, конечно, не могла остаться в стороне от этого вопроса. Была создана команда разработчиков, в которой была поставлена задача создать простую, ясную, понятную, удобную для всех систему управлении вашими активами. Поэтому первое, с чего мы начали свою работу несколько месяцев назад, это стали задавать за вас ваши вопросы, которые возникнут со временем. Если вы себе эти вопросы уже задавали, пожалуйста, тоже поаплодируйте. Как мне получить на руки доли? Есть такой вопрос? Есть. Как мне продать мои доли? Обещали, что будут продаваться. Есть. А, как подарить мне эти доли? Да? Есть? Это отлично. Как оставить наследство? Говорили, что будут наследоваться. Верно? Как купить еще? Кого интересует? Почти всех. Отлично. Ну и главный вопрос. Где мои дивиденды? Да? Есть такое? Вот. Ну и соответственно, когда мы на пальцах попытались посчитать количество задач, которые перед нами стоят, перед созданием системы, вот, ну и связать эти задачи одну с другой, у нас получилась примерно вот такая фигура. Ну и э, мы так посовещались и поняли, что проще, в общем, нам застрелиться, чем решить те задачи. Но не волнуйтесь, дело в том, что все разработчики остались живы, задачу мы на сегодняшний день решили. И позвольте вам сегодня представить новый элемент, который вы еще не слышали, о котором вы не знаете. Это... Токен Долей Токскоин. Я рад, что вам нравится. Нам это, в общем, тоже нравится. Ну, честно, скажите, для кого слово токен новое какое-то? Поднимите руки. Вот, вижу, что для многих это, в общем, вещь достаточно новая. Поэтому сегодня мы с вами проведем такой ну я проведу с вами небольшой такой ликбес то есть для того чтобы все понимали с чем вы будете иметь дело вот. но сначала поговорим о, вообще о тех активах которые существуют в мире это вещественные активы в частности деньги все знают что такое вещественный активы это то что можно потрогать руками если проще правильно. Вот. То, что можно потрогать руками, это и есть вещественные активы. Ну, например, деньги. Мне нужен помощник. Один человек. О, прекрасно. Поддержите, Подержи, пожалуйста, товарищ. Вот. Мы сейчас попытаемся обменяться активами. То есть деньгами. Вы все свидетели, что я отдаю тысячу рублей на время. Не на совсем. Вот. Значит, я вас зовут Борис Борисович. Борис Борисовичу я даю тысячу рублей. И представим, что я ему их подарил. Так? Скажите, пожалуйста, у кого сейчас находится 1000 рублей? У Бориса Борисовича. Кто владеет тысячей рублями? Борис Борисович. Вот и мне нужно с ним заключать договор о том, что у него находится вот эта тысяча рублей, что я ему их подарил. Ну, вы свидетели все, да? Соответственно, мне, вы, то есть это публичный договор, и нам не требуется подписание бумаг для того, чтобы он эту тысячу рублей имел, верно? Вот так мы в жизни, спасибо, вот так мы в жизни... Ну, мы свидетели были, что да, что это только на время. Значит, для того, чтобы нам обмениваться вещественными активами, нам зачастую просто не нужны договора. Потому что мы напрямую передаем все это друг другу. Давайте рассмотрим, какие преимущества у вещественных денег, у вещественных активов. Это... Гарантия владения, то, что у меня в руках, то, что у меня в кармане, это мое. И ни у кого этого дубликата больше нет. Понимаете, да? То есть только у меня и все. И я распоряжаюсь, я могу подарить, продать, там все, что угодно с этим сделать. И мне для того, чтобы человеку подать, там нам не нужен договор. Если я захотел без договора, я им просто отдал. Это высокая степень свободы обращения. Да, мы уже сказали. Но есть одна беда у этих вещественных активов. Дело в том, что они очень плохо защищены. Когда, например, у меня становится много-много денег, появляется некто, да, кто думает, зачем тебе столько много денег, не оплавинит ли тебя да, твои деньги. И, в общем-то, у меня придется мне тогда охрану нанимать. Да, в лучшем случае, и все равно это не гарантирует. Кроме того, я могу свои вещественные активы потерять, другим способом утратить, они могут сгореть, например, в пожаре. Да? То есть у них низкая степень безопасности. Низкая безопасность. Но вещественные активы – это не единственные активы, которые существуют у нас в мире. С развитием интернета нам стали доступны нематериальные активы. Да? В данном случае мы, все вы сейчас пользуетесь своими карточками банковскими, правда? Пользуетесь различными электронными платежными системами, ну, например, Яндекс ⁇ Деньги ⁇ верно? И вот эти как раз системы, они обеспечивают вашу высокую безопасность. Ну, достаточно высокую, высокую степень. Если вы потеряли карточку, вы деньги не потеряли. Правильно? У вас их трудно украсть. Их практически невозможно потерять. Но у этих денег есть тоже существенный недостаток. Они потеряли гарантию владения. Скажите, вот те деньги, которые у вас на карточке, на самом деле кто ими владеет? Ими владеет банк, а не вы. Это банк строит свой бизнес на ваших деньгах, а вам отдает только что? Циферки в вашем приложении мобильном. Все верно. То есть владеете не вы. Ну и, конечно, низкая степень свободы обращения. Вы не можете просто захотеть и передать эти деньги там кому-то. Например, Сбербанк регулярно у нас ставит ограничения. То не больше 8 тысяч в сутки, то не больше 20 тысяч на руки и так далее. То есть тот, кто владеет, тот и ставит нам условия, как мы этими деньгами владеем. Таким образом... Получается штука, при которой, в общем, ни одна и ни другая система не имеют э, тех свойств, которые нам с вами нужны. А что нам нужно? Нам нужно с вами свободно, свободное обращение, и высокая безопасность, и гарантии владения. Сегодня современные технологии позволяют это сделать. Вот такскоин, так называемый… Э, о, да, простите, я немножко забежал вперед. Вот для того, чтобы владеть нематериальными активами, тех, что у вас в банке, вы просто отдаете банку свои деньги, или вы с ними заключаете что? Вы обязательно заключаете договор. То есть обращение нематериальных активов, те, которые у нас в интернете, обязательно требуют, чтобы все это было подкреплено огромным количеством документов. Правильно. Что, конечно, не очень удобно. Ну, мы на самом деле с вами уже с этим столкнулись. Для того, чтобы вы владели своими долями, вам потребовалось заключить с компанией множество-множество всяких бумажек. Да, и передавать их. Что, конечно, не очень удобно. А если вы захотите, например, одну свою дольку подарить своему сыну или дочери, вам что нужно сделать? Даже трудно себе это представить. С какими трудностями это все сопряжено. Поэтому мы берем токен. Токен это электронная расчетная единица, но которая обладает свойством гарантии, ну, гарантии владения. То есть вы точно так же, как вот я сейчас держу эту тысячу в руках, точно так же этот токен будет находиться на ваших устройствах, личных на смартфоне, на компьютере. И самое интересное, никто, кроме вас, не сможет им владеть. Больше дубликатов не будет. Понятно, да? То есть только вы будете вправе распоряжаться этими токенами. И больше никто. Даже компания, которая их выпустила, и захочет у вас, предположим, чуть-чуть ну, прибрать ваши токены, она физически этого не сможет сделать. Понятно, да? Кому нравится такой подход? Все, отлично. Так, следующий момент. Мы говорили, что для обращения электронных средств нужны контракты. Так вот, токен обращается по тому же самому принципу. Правила прописаны в смарт-контракте. Смарт-контракт вам подписывать не надо. Я вас сразу успокаиваю. Не надо никаких бумажек. Смарт-контракт – это публичная компьютерная программа. Помните, как Борис Борисовичу при вас отдавал эти денежки? Помните? Да, вы все были свидетелями. Так вот, смарт-контракт – это публичный контракт, который доступен всем, и его невозможно изменить. Это компьютерная программа, которая обеспечивает обращение долей. Понятно? Это все очень просто. Кому нравится такой подход? Все здорово. Значит, что мы получаем с вами в результате токена и смарт-контрактов, да? оборота токенов и смарт-контрактов? Мы получаем высокую безопасность. За? Поплодируйте, пожалуйста. Их невозможно будет у вас украсть. Гарантию владения только вы и только вы лично можете владеть этими токенами, в скобках долями. Да? И никто, кроме вас, это высокая степень свободы обращения. Только вы решаете, кому отдать свои токены. Вы захотите отдать их сыну, племяннику, внуку, мужу, жене. Без разницы, кому вы это можете сделать без компании. Просто сами. Согласны? И вам не нужны будут никакие договора для этого. Вот. Вот так вот мы сделали. Это, То есть одна ваша доля будет равняться тысячи токенов. Это означает, что если у кого 100 долей, сколько у него токенов? Если 100 токенов, то это будет 100 тысяч токенов. У кого 200-200 тысяч, у кого 50-50 тысяч. Значит, для чего мы это сделали? Это не просто там мы раздули цифры. Нет, это для того, чтобы вы могли не только одну долю отдать, но даже тысячную ее часть, которая будет обладать всеми теми же свойствами основного, основной доли. Просто на нее будет доход меньше. Да? Вот, спасибо. Вот. ну и самый главный вопрос, который, в общем-то, наверное, волнует, это как компания будет, вот, как ваши доходы будут, дивиденды, да? Всех? Всем интересно. Вот водители платят абонентскую плату, да? Все это преобразуется в токены, и они вам в определенный период времени тут же начисляются на все ваши кошельки. Без участия компании. Только одним смарт-контрактом. Это значит, что компания никак не сможет повлиять на этот процесс, и вы гарантированно получите свои доходы. Все, спасибо всем большое. Продолжаем дальше.